здравствуйте друзья сегодня буду вам показывать такой кран достаточно жирный ой и очень просто но видео надо досмотреть под чего я ну к чему я это говорю потому что есть толкости чтобы понять нюансы как им работать с этим краном так на данный момент у меня баланс 16 822 сатоши так давайте вам покажу реферальная ссылка находится здесь и причем проценты очень такие немаленькие хорошие от рев ссылки. Если вы будете приглашать своих друзей и знакомых, вам будет начисляться партнерское вознаграждение 50%. Так что приглашайте друзей, знакомых и знакомых, одним словом, реферал. Так, когда мы нажимаем на вот этот море фрей биткоинс. Это говорит, что очень много биткоин-кранов которые достаточно да, давно работают. Есть из них и новые экраны, которые выплачивают добросовестно свои Сатоши. Сейчас, секундочку. Страница у меня, видите, грузится. Ну, родненький, давай, давай, давай. Тяни свою задницу. Давай. Так, извиняюсь за выражение. Так, вот, ребят открываются разные экраны, где вы можете пройти, посмотреть может что-то по душе можете зарегистрироваться и пользоваться но давайте перейдем на самое главное получить биткоин нажимаем вот здесь такая э, галочка будет после того когда вы зарегистрировать. баланс я уже напомню 16 — 16 822 сатоши и сейчас посмотрим сколько у меня стоит кран достаточно жирный так вводим капчу Подтверждаем. Отправить. После того, как мы ввели капчу... После того, как мы ввели капчу, нас перебрасывает на страницу «Получить биткоин». Нажимаем сюда же «Получить биткоин». Свои затошки золотые. Так, друзья, вот смотрите, обратите внимание. Во-первых, эту процедуру можно каждые 20 минут делать во вторых немалое количество сатоши дают. нажимаем на вот этот кругляшок не знаю с чем-то с химией связано что ли. Но у нас сейчас видите розовый стал вот это первый уровень нажимаем на вот этот кругляшок сейчас у нас второй уровень станет розовый так нажимаем на третий кругляшок у нас полная шкала заполнится и нам дадут наши сатошки. так ну родненький родненький давай давай давай тащи свой заяц. видите как у меня грузится медленно ну так ребят я получил 4037 сатошек чем мне здесь баланс обновится станет 20 тысяч чем-то сатоши видите 20 859 сатоши и очень интересно что через 19 минут мы можем проделать то же самое и получить немалое количество сатоши спускаемся вниз здесь вы можете почитать все что вам ну здесь описывается об этом кране, что как есть и от 500 сатоши до 10, от 500 сатоши до 10 тысяч сатоши можно получить да. э, каждые, каждые 20 минут. Ну, как бы так, ребят, я с этого крана еще не выводил, я только начал пользоваться, так что будем надеяться, что кран добросовестно нам будет своей свои сатоши и будем с ним работать. Всем удачи, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем больших заработков. Всего доброго.